Видископ. Обмен э, Рандо стал э, первым таким по-настоящему э, топовым обменом в лиге в этом сезоне и, э, наверное, открыл дорогу для каких-то других обменов. Если рассматривать э, Celtics, то, наверное, Эндж, коль уже избавился от Рандо, будет пробовать э, отдать куда-то Джеффа Грина и Брэндона Баса тех, уже, можно сказать, ветеранов команды, которые имеют тяжелые контракты и могут мешать развиваться молодежи с Celtics. Если же говорить о каких-то сильных баскетболистах других команд, о звездах НБА, которые получат большие деньги, то в первую очередь приходит на ум кандидатура Джо Джонсона. Бруклин открыто заявляет, что готов обменять одного из своих лидеров который имеет еще полтора года контракта, больше 20 миллионов. Из команд, которые могут взять на себя эту тяжелую ношу, ну, наверное, в первую очередь приходит на ум Милуки Бакс. Милоки Бакс может очень помочь Джо Джонсон. Он имеет опыт, большой опыт игры плей-офф. Он один из лучших игроков NBA по игре в последних минутах. И такой молодой команды, как Бакс, этот бесценный опыт может очень помочь и с Кидом и с Джо Джонсоном команда может там, скакануть там, на пятое-шестое место на Востоке и, чем черт не шутит, дать бой другим фаворитам в плей-офф.